Мы пили водку из рюмак, оставленных подле могил. Она все еще была юной, И я еще молод и мил. И солнце в глаза нам светило, и крест над могилой светил. О, как нас несло, заносило, и было уже не спасли. И старый трамвай по склону Летел, в никуда И солнце сияло, словно Рожденная вновь звезда Все было так просто и остро Все было так жутко давно Какая там к черту взрослость Какая там глупо-умно а солнце лилось отовсюду Смея с межмогильных оград Мы шли в никуда, оттуда Из ниоткуда туда И солнце в глаза нам светило и крест над могилой светил, о как нас неслу заносила и было уже не спасти. Таера, та, -ра, та, -ра -та.